будет тяжело болезненно отвратительно ну, там не знаю ну, мерзко э, противно ну, ну, точно не скучно скучно не будет ребята я э, не поведу вас.